Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жениров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы разбираем крайне интересную тему. Она связана с аутоагрессией. Это очень интересный феномен, который мы сегодня полностью рассмотрим. Мы рассмотрим ненависть человека к самому себе, к злости на себя, к раздражению на себя, о том, как это происходит, как от этого избавляться и почему, например, вы столкнулись мы сегодня об этом поговорим. В первую очередь давайте разберемся чувство вины, потому что вот часто мы испытываем чувство вины, и когда это чувство вины у нас накапливается, то есть я себя чувствую виноватым вот за это, вот за это, вот за это, то через какое-то время это чувство вины на самом деле начинает перерождаться, перерождаться в злость на себя. И вот в этот момент и возникает эта аутоагрессия. Я не хочу сейчас рассматривать клинические случаи, именно когда это уже относится к психиатрической проблеме, то есть с расстройствами личности. Мы будем говорить с вами о случае, когда эта проблема исключительно связана с эмоциями и восприятием человека того, чего его поступка в прошлом. То есть... Именно поступки человека в прошлом и вызывают у него аутоагрессию. Потому что он находится в режиме здесь и сейчас, всегда. Но он каждый раз вспоминает то, как он поступал ранее, оценивает это. И это вызывает у него злость. Он считает, что он ошибся, что он идиот, что он тупой. Много других вещей. Он воспринимает свои неудачи, объясняя их какими-то своими негативными качествами. И в итоге при оценке себя в прошлом он испытывает злость на себя в настоящем. И вот в этот момент он начинает жить в этой аутоагрессии. Вот, Очень хорошая история показывает, как возникает злость у человека и как она быстро проходит, когда нет человека, который ее спровоцировал. Ведь злость возникает только на поступке людей. Причем неважно, другие ли это люди. Либо это ваш собственный поступок когда-то в прошлом. Однажды воин решил поплавать на лодке по озеру. Он лег в лодку, оттолкнулся от берега, лежал себе с закрытыми глазами, медитировал, расслаблялся. Он отдыхал между боями. И он был настолько безмятежен и расслаблен, как вдруг услышал и почувствовал, что в его лодку врезалась другая лодка. Он четко услышал, потому что знал этот звук, когда лодки сталкиваются, глухой звук дерева. И тут, даже не успев открыть глаза, у него появилась сильнейшая ярость. Он очень сильно разозлился. Он хотел уже доставать меч и просто разорвать того человека, который нарушил его покой. И вот он вскакивает. И тут же, как только он увидел картину, вся злость у него улетучилась. Она пропала. Ее просто не стало, она испарилась. Почему? Потому что та лодка была пуста. Просто волны прибили лодку к его лодке и все. Не было человека, который намеренно это сделал. И поэтому в этот момент, когда воин думал, что кто-то намеренно потревожил его покой, проявил к нему сильнейшее неуважение, в этот момент у него возникли эти сильные эмоции. И они так же быстро улетучились, как только он увидел, что нету человека, который это сделал. Лодка никак не относится ко мне плохо, как, например, мог быть человек. Поэтому, как только он увидел, что лодка пуста, вся его эмоция испарилась. Очень хороший пример, как возникает аутоагрессия, как ни странно, связан с социофобией. Потому что очень часто люди, социофобы, переживают за мнение окружающих в качестве того, как их оценят. Но истоком этих переживаний является оценка самого социофоба своих поступков в прошлом. Это можно наблюдать практически повсеместно. То есть, как только человек совершает свой поступок, он считает, что поступил неправильно, например, недостаточно хорошо, опоздал, забыл, не посмотрел и так далее. И вот он накапливает столько косяков за собой, что у него создается впечатление, что он полное ничтожество. Как человек относится к ничтожеству? С полным раздражением, он не согласен с тем, что это так. И, соответственно, он злится на себя самого. То есть, если я не посмотрел что-то, не сделал, не отправил какой-то имейл, не созвонился там, сделал все в последний момент. Человек начинает злиться на самого себя, потому что считает все свои до этого ошибки ошибками. Он считает, что это объясняется его плохими качествами, тупостью, глупостью, ленью там, и так далее. Чем больше находит он таких подтверждений, тем, соответственно, выше у него агрессия на себя. Очень важно здесь понять, что ваше отношение к самому себе не складывается в моменте времени оно складывается на протяжении долгого времени при оценке ваших предыдущих поступков. То есть, чем больше вы поступков своих собственных воспринимаете как ошибка, как а, то, что я сплоховал, сглупил и так далее, и чем больше поступков в ваших прошлом вызывают у вас такие эмоции, как стыд, вина, злость, раздражение, тем больше у вас будет формироваться плохое отношение к себе в моменте. Аутогенная вот агрессия, можно сказать, что это некий такой апогей, то есть самый крайний случай недовольства собой. И очень часто это приводит, как я посмотрел в интернете, и к суицидам, и к увечьям себя и так далее. То есть представьте, что человек себя возненавидел, как своего лютого врага, просто потому, что он отдельные свои поступки вот так негативно воспринимает. И здесь самый важный ответ заключается в том, что от любви к себе до ненависти к себе стоит всего лишь понимание себя как человека. Понимание своих возможностей и ограничений. Но по сути это понимание и ответ на один единственный вопрос. Почему я тогда так поступил? Вот если в каждом случае Когда вы когда-то поступили И это сейчас у вас вызывает негативные эмоции Вы поймете, почему вы тогда так поступили Вы начнете воспринимать свой любой поступок И тот в том числе Естественным образом Что значит естественно? Это понимать что вы поступили так, исходя из какой-то совокупности причин, что это и обстоятельства, и предыдущий жизненный опыт, и ваши изначальные качества, многие моменты в жизни так совпали, что вы приняли решение поступить именно таким образом. Как только вы убедите себя за счет понимания причин, почему так поступили, что вы не могли поступить иначе, в этот момент пропадают все негативные эмоции на себя самого, на свой поступок в прошлом. И представьте, если вы взяли и таким образом разобрали абсолютно каждый свой совершенный поступок, который сегодня вызывает у вас чувство вины, стыда или злости или раздражения, вы начнете понимать себя абсолютно и полностью, что позволяет полюбить себя таким, какой ты есть, со всеми своими достоинствами и недостатками. И сделать так, что самый важный человек, с которым у тебя должны быть самые хорошие отношения, ты сам. Что этот человек окажется для вас уже не врагом, а другом. Поэтому давайте подытожим. Самое главное, чтобы вы нашли ответ на вопрос. Почему я тогда так поступил? Какие причины совпали, что я не мог? поступить иначе ответив на этот вопрос найдя эти причины в каждой ситуации из прошлого вы наконец перестанете строго жестко агрессивно реагировать и относиться к самому себе и в этот момент вы приблизитесь и будете двигаться в направлении любви к себе поэтому даже если сейчас у вас есть это отношение если вы просто испытываете стыд или вину к себе Никогда не поздно начать двигаться в сторону любви к себе. Потому что чем больше вы себя любите, тем выше уровень счастья в вашей жизни. А это, друзья, на сегодняшний день самое важное. Желаю вам всем удачи в этом. Пишите свои вопросы. Жду. Пока.